Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белыч и сегодня у нас на обзоре самая необычная материнская плата из тех, что я когда-либо держал в своих руках Это MSI MPG Z590 Carbon EK10 Одна из немногих материнских плат на Z590 чипсете с водяным охлаждением процессора и зоны VRM И при этом это самая недорогая из подобных плат, но обо всем этом поподробней Итак, как вы скорее всего уже поняли по названию, MSI Carbon EK10 делала не одна фирма, а сразу две. Тайваньская MSI в кооперации со словенской EKWB. Последняя собственно знаменита своим кастомным водяным охлаждением. Водяное охлаждение тут выполнено в виде огромного водоблока, который закрывает сразу почти всю зону ВРМ, включая и сам процессор. Водоблок разборный, правда весь он выполнен на болтах под с отвертку, что Лично по мне не очень-то удобно. И часть из них находится вот тут вот под наклейкой. И дабы их открутить, нужно будет эту самую наклейку снять. Правда в процессе этого действия ее, соответственно, можно легко испортить. Так что в плане сборки-разборки тут все не так просто, как хотелось бы. Есть тут также вот такая вот деталь, похожая на помпу или на вентилятор, но нет, друзья, это всего лишь индикатор потока. Он крутится под напором и показывает, что все работает нормально и что все подключили правильно и вода течет в нужном направлении. С обратной стороны водоблока мы видим сразу три области. Две из них накрывают мосфеты и дроссели слева и сверху от сокета, то бишь зону ВРМ. Ну а центральная часть предназначена, конечно же, для процессора. Все это дело выполнено, как вы видите, из никелированной меди, так что качество изготовления на вполне высоком уровне. Установка водоблока не составит для вас сложности, правда, если вы найдете для этого инструкцию. То есть инструкцию по установке водоблока почему-то в комплект не положили. А в инструкции к плате от MSI никакой информации о данной процедуре в принципе нету. Слава богу, что инструкция есть на официальном сайте ЕК, и там достаточно подробно и в картинках все расписано. Иначе, наверное, собирали бы как-то по наитию. По факту при сборке от вас потребуется лишь вырезать и нанести термопрокладки на мосфеты и дроссели, а затем установить и прикрутить сам водоблок. Ничего сложного тут в принципе нету, с этим справится даже ребенок. Но прежде чем водоблок окажется на месте и закроет собой все и вся, давайте все-таки подробнее изучим зону ВРМ. Итак, система питания платы базируется тут на 12-канальном контроллере на SL69269 от компании InterSil. Контроллер отличный, он работает на частоте вплоть до 1 МГц и используется в платах среднего, ну и также топового сегмента. На данной плате он используется в режиме 8 плюс 1 плюс 1, то есть 8 фаз идет на питание процессора, одна фаза на встроенное видеоядро и одна фаза на System Agent, ну если очень сильно утрировать, то на контроллер памяти. Ну это что касается фаз. Если мы говорим о линиях или о цепях питания, называйте как хотите, то тут применяется схема с распараллеливанием. То есть каждая из восьми фаз, идущих на ядро процессора, управляет сразу двумя цепями питания, то бишь двумя мосфетами. Мосфеты тут стоят хорошие, это RAA 220 0.75 на 75 ампер каждый от компании Renesas. Ну, Intersteel сейчас купил Renesas, поэтому, в принципе, это одно и то же. Соответственно, 16 штук идет на питание ядер процессора, плюс один для видеоядра. Ну и для системного агента используется уже другой MOSFET от компании OnSemi, это NCP-252-160, он идет уже на 60 ампер. Итого у платы имеется 8 плюс 2 фазы питания и 16 плюс 2 цепи питания. В целом схема отличная, ее хватит для разгона любого процессора 11 го поколения, однако не нужно считать ее какой-то там самой лучшей или что-то типа того. Ибо это, друзья, далеко не так. В сравнении с конкурентами, система питания тут скорее достойный среднячок по меркам Z590. То есть та же MSI, например, уже представила плату аж с 20 реальными прямыми фазами и 20 цепями. И хотя я считаю, что это, наверное, уже перебор, но на фоне. Таких вот монстров, Карбон EKX не кажется какой-то там супер-вундервафлей. И да, если кому-то интересно, то полная копия нашей водяной платы как по питанию, так и по оснащению, но без водяного охлаждения. Это MSI MPG Z590 Game Force. Отличаются они по сути только внешним дизайном, ну и также ценой. Ну да ладно, друзья, давайте дальше изучать нашу плату. Помимо системы питания, мы видим тут также 3 М2 разъема, каждый из которых находится под своим собственным радиатором, ну и верхний по традиции имеет поддержку PCI-Express 4.0, если у вас установлен процессор 11-го поколения от i5 и выше. С процессорами 10-го поколения разъем вообще работать не будет, то есть у вас останется только 2 М2. В добавок также есть 6 разъемов под жесткие диски и SATA устройства, Правда, M2 и SATA делят между собой линии питания, так что если занять все M2 разъемы, то рабочими останутся лишь 3 SATA. Но для подключения передней панели корпуса на плате есть одна колодка USB 3 Gen 2 для подключения USB Type-C, колодка USB 3.0 и также две колодки USB 2.0. Помимо этого плата оснащена сразу 8 разъемами под вентиляторы и помпу, они сгруппированы и расположены как по мне вполне логично, места их размещения вы сейчас видите у себя на экране. Также на плате имеются конечно же разъемы под подсветку на 5 вольт и на 12, даже есть тумблер для их быстрого включения и выключения. Ну и для удобства сборки и разгона на плате имеются также LED индикаторы и индикатор посткодов, который во время загрузки показывает как какие-то ошибки, если они есть. Но в рабочем режиме радует нас показаниями температуры процессора. Вот как-то так. Что же касается задней панели, то тут у нас кнопка для обновления биоса без процессора Flash BIOS Button, 4 разъема USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 5 разъемов USB 3.2 с разными скоростями и также USB Type-C Gen2 X2 со скоростью до 20 гигабит в секунду, 2.5 гигабитная сетевая карта Intel i225V, разъемы под Wi-Fi и Bluetooth антенны, ну и конечно же звуковые разъемы куда же без них. Звуковая тут кстати стоит новая, это Realtek ALC 4080, она появилась с появлением как раз таки новых плат на Z590, она имеет экранирование, все как положено, так что думаю что уровень звука должен быть на высоте, во всяком случае настолько насколько это возможно на встроенной звуковой карте. Ну и нужно пару слов также сказать о комплектации платы, ибо она тут, в принципе, необычная. Во-первых, нам положили тестер протечек, который позволяет создать вашей кастомной водянке избыточное давление, да, у проверить надежность всех соединений. Также нам дали две мини-отвертки для удобства сборки ПК, плюс двухстороннюю щетку для очистки платы от пыли. Тут есть как мелкая, мягкая, так и жесткая щетина, так что вещь, в принципе, полезная. Ну и также положили флешку с драйверами. Да, не поверите, друзья, но многие производители начали отходить от бесполезных и свое дисков в пользу каких-то более современных решений. Вот такой вот, друзья, набор. Мне кажется, что для премиум продукции вполне себе ничего. На этом с внешним описанием платы все, хотя нет, друзья, не все, ведь водоблок имеет подсветку и все эстетическое удовольствие от данной материнской платы я на самом деле получил именно тогда, когда я его подключил. Да, кому-то все это может не вкатить, но я считаю, что в RGB подсветке, которая не вредит производительности, нет ровным счетом ничего зазорного, но включать ее или нет, это дело уже ваше, то есть можете в принципе и не включать. И да, мелкие пузырьки воздуха, которые вы видите, на нее идут со временем сами, ну а крупные, как например вот этот, нужно будет уже вытрясать, хотя производитель, как по мне, мог бы скорректировать форму водоблока или углы изгибов каналов, чтобы подобных вещей в принципе не возникало, хотя опять-таки это не проблема и вопрос решается просто встряской, все эти пузыри спокойно уходят. И да, друзья, традиционно я в своих видео обычно рассказываю вам про материнские платы, корпуса, о том, как выбрать лучшие комплектующие за свои деньги, но порой важнее рассказать о каких-то интересных скидках и акциях. Так, например, в летишопс очередное повышение кэшбэка. То есть 15 по 18 апреля BaliExpress будет горячий кэшбэк, который увеличен аж в 3 раза до 15%. Например, если вы с обычным кэшбэком вернули бы, там, скажем, 150 рублей, то с тройным кэшбэком вам вернется уже 450, то есть специально для тех кто хочет что-то себе купить и при этом сэкономить, акция в принципе идеальная. Активировать горячий кэшбэк нужно на главной странице сайта Letyshops после регистрации по ссылке, либо в приложении Letyshops. Также напоминаю, что количество активации ограничено и у вас будет всего несколько часов на совершение самой покупки. Ссылка на регистрацию в Letyshops будет в описании под роликом. Регистрируйтесь и забирайте хорошее, но достаточно ограниченное предложение. Но ну, а мы друзья вернемся к нашим баранам и теперь давайте поговорим как раз таки о производительности и перейдем к тестам памяти и разгону нашего процессора 11700. Итак по памяти ничего плохого сказать не могу, то есть в отличие от предыдущего моего опыта с платой от гигабайт, тут все было намного проще. В режиме 1 к 1 память спокойно запустилась на 3733 МГц, в режиме 2 к 1 дела максимальную планку в 4260 56 МГц, то есть выше данная память в принципе никогда не разгонялась. BIOS в этом плане мне у MSI понравился больше, то есть в режиме 2 к 1 в списке частот оперативы остаются только те значения, которые реально можно выставить. Если вы смотрели мой обзор на Гигабайт, то видели, что там все было не так хорошо, и там я этот момент пожурил, то есть были те значения, которые выставить физически было невозможно. Что касается процессора, то в биосе есть почти все нужное для его разгона, в том числе и опции по управлению частотой контроллера VRM. Прекрасно работают уровни LLC, которые дают очень точные результаты, то есть отклонения между выставленным значением напряжения и получаемым на деле при плоском графике LLC отличаются буквально на тысячные доли вольта. Для примера на гигабайте значения могут отличаться уже на сотые доли, несмотря на то, что у гигабайт система питания чаще всего организована чуть лучше, однако использование другой материнской платы и другого водяного охлаждения, в моем случае это был комплект EK Classic Kit с тонким радиатором на 360 мм, никак не помогло разгону моего процессора 11700K. Нет, частоту 4900, как и на гигабайтовской плате, удалось взять, причем с гораздо меньшим напряжением, то есть напряжение удалось ужать на 2,0 вольта, до 1,38. Температуры также оказались где-то на 5-6 градусов лучше по сравнению с воздушкой, а вот частоту 5000 мегагерц взять толком-то и не получилось. Ибо на этой частоте, дабы процессор работал стабильно, приходилось повышать напряжение выше 1,45 вольта. Нас таким Напряжением тепловыделение возрастает настолько, что не справляется даже кастомная водянка. И это при всем при том, что в тестах прожорливая неиспользуемая на практике инструкция VX512 была выключена. С ней же температуры вообще наверное улетели бы в космос. Так что вывод прост. Плата, не считая косяков с БИОСом, отработала разгон процессора хорошо, а вот 11700K, который, как вы понимаете, является отбраковкой, ну или биннингом от 11900K, зачастую имеет очень плохой потенциал для разгона и не может взять частоту даже 5 ГГц по всем ядрам. Но вам наверное интересно, а что же было в этот момент с температурами ВРМ, которые тоже охлаждались водичкой. Они на самом деле были в порядке и согласно моему тепловизору в самом горячем месте в разгоне до 4,9 в стресс-тесте не превышали 58 градусов. Что в целом является очень и очень хорошим результатом, так что охлаждение зоны ВРМ водянкой вполне имеет место на жизнь. Ну и у вас в голове остался наверняка последний вопрос, а сколько же стоит вся эта аквадискотека? Итак, на официальном сайте ЕК цена на данную материнскую плату 420 евро, когда она появится в отечественных магазинах и в каком количестве пока что непонятно, но если заказывать из Европы, то надо прибавить еще доставку примерно 45 евро и также пошлину порядка 35. Итого ценник будет начинаться от 45 46 тысяч рублей по нынешнему курсу ну или где-то от 600 долларов. Кажется что дорого это действительно так с учетом наших зарплат. Но если сравнивать данную плату с ее аналогами, скажем от Gigabyte или Asus, то там ценник начинается от 1000 долларов и, соответственно, выше. То есть ценник у MSI в 1,5-2 раза ниже, и она действительно является самой доступной платой из плат с встроенным водоблоком на Z590. Ну и надо отметить, что EK ложит с платой в коробку купон, который дает скидку на покупку водяного охлаждения. На 300 евро, получаете 50 евро скидки это, в принципе, очень выгодное предложение, ибо те, кто будет покупать данную плату с водоблоком от Яка, скорее всего, будут покупать и кастомное охлаждение тоже от этой фирмы. А кастомы, даже в виде бюджетных наборов, стоят, как вы понимаете, недешево. И соответственно вы сможете неплохо так сэкономить, так что к ценнику платы прикопаться достаточно сложно. По традиции ссылку на саму плату я оставлю в описании. Сани, но как и всегда, покупать или нет, решаете только вы сами. Ну а с вами как всегда был Белыч, пишите в комментариях что вы думаете о кастомом охлаждении зоны ВРМ, как вам такая идея и также не забывайте жать лайки, подписываться на канал и нажимать колокольчик, нас ждет еще много чего интересного, мир компьютерного железа это вообще необъятый край. Всем еще раз удачи и до новых встреч.